Процесс номер восемь. Книга положительных аспектов. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда вы переполнены положительными эмоциями, появившимися в ответ на позитивные мысли, и хотите продержаться на этой волне подольше. Когда понимаете, что объект, требующий вашего постоянного внимания, рождает в вас не самые положительные эмоции, и хотите изменить свои вибрации в отношении его в лучшую сторону. Когда большинство вещей, на которых вы фокусируетесь, вам приятно, но есть несколько некомфортных для вас аспектов, по отношению к которым вы хотели бы улучшить свои чувства диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Книга положительных аспектов» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первым радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и десятым неудовлетворенностью, раздражением, нетерпением.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 а ширина линеек соответствовала вашему почерку. Ваша любимая ручка должна легко скользить по ее бумаге. Кроме того, было бы неплохо, если бы записная книжка хорошо открывалась и вообще была бы удобной во всех отношениях. Данный процесс не только увеличит степень вашей концентрации, но и будет способствовать большей четкости и глубине ощущения полноты жизни. Возьмите блокнот и на его обложке напишите «Моя книга положительных аспектов». Было бы полезно в день начала процесса посидеть где-нибудь в тихом и спокойном месте как минимум минут 20. Впоследствии вам понадобится уже меньше времени. Как бы это ни было, этот процесс может вам настолько понравиться, после того, как вы почувствуете его огромную пользу, что с каждым разом вы захотите заниматься им все дольше и дольше. Итак, сверху на первой странице напишите имя, название или дайте краткое описание того, кто или что всегда доставляет вам радость. Это может быть имя лучшего друга или любимого человека, кличка любимой собаки или кошки, название города или ресторана, который вам нравится. И когда вы сфокусируетесь на написанном имени или названии, задайте себе следующие или похожие вопросы. Что мне нравится в тебе? Почему я тебя так сильно люблю? Каковы твои положительные стороны, положительные аспекты? Затем, спокойно, не торопясь, начинайте записывать мысли, которые придут на ум, в ответ на заданные вопросы. Не пытайтесь насильно вытягивать из себя слова. Пусть мысли свободно, без принуждения переносятся на бумагу. Пишите до тех пор, пока у вас есть что сказать на данную тему. Затем прочитайте то, что написали, получая удовольствие от своих слов». Теперь переверните страницу и напишите еще какое-нибудь имя или название, с которым у вас связаны приятные ассоциации. И повторяйте вышеописанный процесс до тех пор, пока не закончатся положенные 20 минут. Уже на первом занятии вы можете заметить, что внутри вас пробудилось настолько сильное чувство благодарности, что в голову сами собой приходят все новые и новые имена и названия, которые можно было бы занести в книгу положительных аспектов. Если это действительно происходит с вами, постарайтесь найти время, чтобы заполнить еще несколько страниц книги. Если времени у вас достаточно, то задайте себе вопросы, почему мне это так нравится, почему я так сильно это люблю, каковы положительные стороны объекта моей привязанности. В условиях дефицита свободного времени вопросы спокойно подождут до завтра, когда вы сможете вновь вернуться к процессу. Чем активнее вы будете искать вокруг себя положительные моменты, тем больше сможете их найти. А чем больше вы их найдете, тем сильнее захотите искать снова. В данном процессе вы пробуждаете в себе самую высокую вибрацию, наиболее точно соответствующую благу, которая является вашей истинной сущностью. В этот момент вы чувствуете себя прекрасно. Но самое главное в том, что вы настолько привыкнете к этой вибрации, что она станет у вас доминантной. Следовательно, события в вашей жизни станут отражением данной высокой вибрации. Как только ваша записная книжка заполнится, вы, наверное, захотите завести себе другую, а потом еще и еще. И это понятно, ведь записанное слово обладает огромной силой. Поэтому, постоянно занося свои положительные впечатления в блокнот, вы кратчайшим путем достигаете соединения с собственной исходной энергией. Из данного процесса вы можете извлечь огромную пользу. Во-первых, вы просто получите большое удовольствие. Ваша точка притяжения начнет улучшаться независимо от ее теперешнего состояния. Отношения с теми, чьи имена вы заносите в книгу, станут более наполненными и принесут еще больше радости. При этом закон притяжения, отвечая на повышение уровня ваших вибраций, подарит вам еще больше приятных встреч с людьми и радостных событий. Абрахам. Расскажите еще что-нибудь о процессе книгоположительных аспектов. Создайте воображение прекрасный город. Не очень большой, но совершенный. Движение транспорта в этом городе очень хорошо организовано. В нем много мест, которое было бы интересно посетить. Ну а жить и работать в этом городе просто мечта для любого человека. Когда вы представляете себе город, каким мы его сейчас описали, то, наверное, думаете, «Я был бы просто счастлив прожить в этом городе до конца своих дней». Ой, простите, есть одна маленькая деталь, которую мы забыли упомянуть. Там, на одной из улиц, есть глубокая выбоина. Главное, если живешь в этом городе, видеть только его положительные стороны. Тогда вы будете и довольны, и счастливы. Но многих людей, к сожалению, знакомят с городом не те, кто умеет замечать его положительные стороны. Наоборот, чаще всего вашим проводником в нем оказывается человек, который сходу заявляет «Ты представляешь, там на Шестой авеню есть громадная выбоина». То же самое происходит и с вашей жизнью. Люди вокруг вас замечают в основном только недостатки. Именно из-за этой негативной направленности – Большинство людей не видят в своей жизни ничего, кроме этой самой выбоины. Мы хотим привести вам пример. Представьте себе, что одной женщине доктор поставил неутешительный диагноз, сказав, что она серьезно больна. Но по аналогии с описанным нами волшебным городом, 99% ее тела находится в отличном состоянии, и в целом организм функционирует нормально. И лишь потому, что доктор указал на одну единственную выбоину, она теперь будет отдавать все свое внимание и силы именно ей, пока полностью не разрушит себя. Перестаньте направлять внимание на выбои. «Когда я думаю о том, чего хочу, то чувствую себя отлично. Если я начинаю думать о том, чего у меня нет, мое настроение сразу же портится». Давайте немного разобьем эту мысль. Можете ли вы сосредоточиться на нескольких вещах одновременно? Нет, не можете. Способны ли вы испытывать одновременно несколько эмоций? Может ли вам быть и плохо, и хорошо в одно и то же время? Нет, это невозможно. Таким образом, разве нелогично, поскольку это точно соответствует закону притяжения, что если вы фокусируетесь на том, чего хотите, то уже не сможете думать о том, чего не хотите. Ведь когда вы фокусируетесь на своем желании, то чувствуете себя прекрасно. В этот момент вы находитесь в позитивном режиме принятия. Разве тогда для вас не будет важнее видеть те стороны жизни, которые поднимают ваше настроение, какие-либо новые положительные аспекты, а не выискивать очередные выбоины? Иногда, едва ознакомившись с процессом сознательного творения, наши физические друзья в ужасе хватаются за сердце. Они начинают бояться того, что любая негативная мысль, которая приходит в голову, сразу же летит в космос и оттуда приносит в их жизнь самые разнообразные кошмары. Мы хотим ослабить ваш страх напоминанием о том, что вы проживаете средневзвешенную сумму ваших мыслей, поэтому требуется думать о чем-то достаточно долгое время, чтобы этот объект появился в жизни. Но вы, люди, живете в обществе, большей частью ориентированным на критику, на негативные стороны жизни, и стремитесь во всем опираться на факты. Это превращает вас в тех, кто большую часть времени беспокоится и переживает, а не думает о том, что все будет хорошо. Мы искренне желаем вам научиться обращать больше внимания на то, что дарит вам положительные эмоции. При этом мы вовсе не советуем жестко контролировать каждую мысль. Просто скажите себе, я стану смотреть только на то, что будет мне приятно. Это не самое сложное решение, но оно может существенно изменить вашу жизнь к лучшему. Направьте внимание на то, от чего чувствуете себя хорошо. Может показаться, что окружающая действительность заслуживает вашего внимания конце концов, это правда. Может, стоит отразить ее? Как-то посчитать, собрать статистику, рассказать о ней другим, предостеречь детей? Должны ли вы поднимать шумиху вокруг тех вещей, которые вам неприятны только потому, что они являются реальностью? Ведь вы таким образом только делаете их еще более реальными и, следовательно, сильными. Мы спрашиваем, зачем это делать? Почему бы вместо этого не найти среди общего количества фактов те, которые вам хотелось бы сохранить и приумножить, и именно на них направить внимание? Мы можем предугадать ваш ответ, и нельзя сказать, что он нас сильно вдохновляет. Но мы делаем так, потому что это наша жизнь, это реальность. Мы делаем так, потому что точно так же поступают и другие люди». Будь мы на вашем месте в физическом мире, то положили бы в основу управления своим вниманием не реальность чего-либо, а свои чувства и вибрации. Мы говорили бы всякому, кого интересует наша позиция, если данная вещь вызывает во мне положительные эмоции, я уделю ей максимум внимания, если уже нет, то не стану даже смотреть в ее сторону». И знаете, что скажет вам собеседник, если вы разделяете нашу точку зрения? Он скажет следующее. «Но ты же должен смотреть фактом в лицо». А вы ему ответьте. «Я именно это и делаю, причем все время. Но я стал делать это более избирательно». Видите ли, я давно заметил то, на что я смотрю, о чем думаю, что обсуждаю с другими людьми и о чем помню то есть все, от чего зависят самые сильные вибрации, рано или поздно становится моей собственной реальностью. Я стал более разборчив в отношении реальности, поскольку на личном опыте успел убедиться, что сам могу создавать ее. Я могу творить реальность. Я могу делать это. И я могу выбирать реальность, которую хочу создать. «О, как же мы любим говорить об этом! Вы творцы и можете создавать все, что только пожелаете. Но можно сказать и еще лучше. Вы можете создать и создадите все, на что направляете внимание». От самого себя не уйдешь. Джерри и Эстер устраивали семинары в одном из отелей города Остин, штат Техас. При этом невольно возникало ощущение, что служащие этого отеля каждый раз забывали об их приезде. Несмотря на то, что все нужные бумаги были подписаны, все детали согласованы, а Эстер заранее звонила в отель и предупреждала о приезде, милая девушка за стойкой регистрации каждый раз искренне удивлялась и в недоумении разводила руками. Сами понимаете, что это причиняло ужасные неудобства и затрудняло подготовку к семинару. Эстер как-то сказал нам, наверное, нужно искать другой отель. И мы ответили, что это только один из способов решения проблемы. Но куда бы вы ни пошли, вы никуда не сможете уйти от самого себя. Вы всегда берете с собой вибрационные привычки и предпочтения. Они сопровождают вас повсюду. Тогда мы посоветовали Эстер купить записную книжку и на обложке крупными буквами написать. «Моя книга положительных аспектов», а затем открыть первую страницу и написать «Положительные стороны отеля в Остине». Итак, Эстер начала записывать. Это очень красивое издание. Отель удобно расположен, из него легко добраться до любого места, в том числе и поехать в другой штат. Возле отеля очень удобная парковка с достаточным количеством мест». Наш номер всегда содержится в чистоте. В отеле есть разные по величине номера, поэтому мы всегда можем разместить в нем любое количество участников семинара. За то время, пока она писала, Эстер успела настолько изменить свое мнение об отеле, что сама себе удивлялась, как ей в голову могла прийти мысль о том, чтобы искать другой отель. Иначе говоря, обратив внимание на положительные моменты, Эстер настолько изменила свое восприятие этого отеля, что уже просто не могла притягивать к себе его негативные стороны. Если говорить образно, то она отвела свой взгляд, благодаря записям в блокноте, в сторону от выбоины. Вдохновлять или вынуждать Существуют два подхода. Если я сделаю то-то и то-то, произойдут какие то хорошие события. Или «если я не сделаю этого», случатся такие-то негативные события. Первый вариант вдохновляет вас на действие, второй вынуждает вас действовать. Книга положительных аспектов поможет вам с все большей эффективностью привлекать все, о чем вы мечтаете, благодаря тому, что она пробуждает положительные эмоции.